Здравствуйте, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. Сегодня я опять с вами. И, э, здесь у меня, смотрите, лаванда. Здесь уже высушенная, сухая. А это вчера я сорвала. Возле меня, возле дома есть кустики лаванды. При, дорог... При дороге растут. И я вот их взяла как они пахнут, девчонки, я вам не могу передать. И лаванда очень хорошая от чистки негатива в доме. Очень хорошая лавандочка. Так, вот она будет у нас присутствовать. И, девочки, смотрите, я вам хотела показать. Вчера я делала расклад. Это у меня первый раз такое. Я даже сегодня еще не зажигала свечу, думаю, покажу вам, чтобы вы знали, что действительно есть Всевышние Силы, есть магия, есть очищение очищ... всего, и действительно приходит Удача. смотрите вчера зажгла я свечу делала расклад смотрите в конце я свечу потушила и смотрите что на фитиле Я не знаю хорошо вам будет видно или видно или нет листик клевера это первый раз у меня такое Получился на фитиле, горела-горела свеча, и получился клевер. Как здорово! Это что-то. Получился цветочек клевера. Так, сейчас я зажгу свечу. На удачу нам этот клеверок клевер, о, клевер. на удачу мне и моим подписчикам и новым гостям моего канала девочки сегодня мы сделаем расклад э, на пять вариантов э, думал ли загаданный ваш мужчина сегодня о вас и что он надумал? Думал, были ли у него, пробегали в его голове мысли о вас? И какие у него были мысли насчет вас, девчонки? Пять вариантов на сегодня. Потому что каждый день мысли меняются, девочки, мысли меняются не каждый день, а даже и каждую минуту. Сейчас так мыслим, пройдет. Несколько минут уже по-другому у нас какие-то мысли в голове человека. И вот будем сегодня разбирать на сегодня, думал ли он о вас сегодня. Пять вариантов. Думал ли загаданный мужчина о вас сегодня? И что он по отношению к вам надумал? Какие будут, будут ли действия у вашу сторону? Так попросим <coughs> карт-гид по Таро, чтобы нам открыли мысли мужчины. Так, и начинаем. Так, первый вариант, девочки. Второй. Третий, четвертый и пятый. Выбирайте себе свой вариант. Если имеете несколько друзей, можете загадать себе и посмотреть на всех своих знакомых. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Несколько секунд вам определиться, выбрать свой вариант и будем начинать. Так, я думаю, вы определились. Давайте начинаем с первого, конечно, варианта. И посмотрим, эти немножечко отодвинем. Второй, третий, четвертый, пятый. Эти отодвинем и начинаем с первого, девочки. Так, девочки, так. Да, девочки, думал он сегодня... О вас просил всевышних сил чтобы помог ну, здесь может быть что вы на расстоянии может быть что он где-то в командировке что в другом городе ну потому что хочет колесница хочет приехать к вам и просит просит всевышних когда когда уже наконец я могу вырваться к своей дорогой и любимой, и хочет что-то вам новое предложить, девочки, по тузу Пентакли, хочет что-то новое вам, у него сегодня в голове это крутилось, как бы было здорово, чтобы я сейчас вот так сел, даже если он на работе, у него работа валится из рук, он бы сел на вот эту колесницу и прям по воздуху летел на этой колеснице, потому что он хочет что-то вам предложить новое. Но туз Пентакли более серьезное, более, более новое. Еще что ты думал? Он думает и днем, и ночью о вас, девочки, что вы его, вы его подар, подарок жизни. Он бы хотел с вами что вы его звезда, по крайней мере, что вы, вы ему посланы из небес, вы должны быть вместе, ему покоя не дает ни ночью, ни, ни днем». Он хотел бы, наконец, поставить какие-то точки над «и». Он бы хотел уже быть вместе с вами по тузу мечей. Он бы хотел расставить все точки над «и». Если вы в ссоре, он бы хотел приехать, вот как было по тузу э, Пентакливому, что хотел бы что-то новое другое предложить вам уже и по тузу мечей отсечь. Если что-то было у вас, какие-то разлады, что-то вот было, не какие-то недопонимания, не могли найти компро, компромисса, извините, какого-то, он бы хотел вот с этим мечом приехать, с туз ту с мечей и поставить все точки над ей, потому что он не может, он, и, он спать не может, он на луну воет, девочки. Опять рыцарь Пентаклей, он, он что-то, с... Паш, Пента... Паш Жезлов, он хочет двигаться. Заново он это себе планирует, он планирует в своей голове, да, я, нужно мне с ней повидаться, поговорить, все обсудить, и пусть даже начинать все заново. И у него уже конкретные мысли, он для себя решил, по рыцарю Пентакли, это он для себя уже решил свою стратегию, как ему действовать по отношению к вам. И Паш Жезлов говорит, да, у меня есть новая стратегия, я хочу по-новому все сделать, и я хочу двигаться опять вперед, я хочу ей донести новость, хорошую новость. И, девочки, и он, это у него в мыслях сегодня крутилось, и он думает выйти с вами и вам предложить что-то. По-новому -новому, по как-то уже действовать, чтобы вы вместе как-то, чтобы вы выслушали его, и он будет вам делать какое-то новое предложение ваших отношений. А любишь ли ты эту женщину? Я ее обманул, да, я ее обманул, по семерке мечей, я ее обманул, но она самая моя. Страстная женщина. Я хочу нового начала с ней. Королева Жезлов и Туз Жезлов. Она, Да, я знаю, я обманул ее, но она, я не могу без нее. Она меня заводит. Она самая моя страстная, самая моя желанная, э, самая, э, самая энергийная, самая красивая. И Туз Жезлов. Я хочу с ней двигаться дальше, по-новому. И девочки, и карта мир вышла. Да, я хочу нового начала с этой женщиной. Она меня заводит. Я хочу быть ее королем жезлов. Я хочу быть ей парой. Я хочу, чтобы мы были вместе. Мы пара. Я хочу с ней продолжение. Я хочу с ней семьи король пентаклей, я хочу с ней семьи, здесь король Жезлов вышел, я ей пара, у нас, нам очень хорошо даже и в, и, и в постели, и в мыслях, и в продвижениях, и я хочу король Пентакли, и я хочу серьезных уже отношений, я подумал, я хочу семью, я хочу с ней выстраивать здоровые отношения, я хочу радости в нашей жизни, я хочу быть с ней вместе. Я надеюсь, что колесо фортуны будет на нашей стороне, что у нас будет все хорошо. Мы будем помогать друг другу. Вот здесь первый вариант такой, конечно, девочки, думал ваш мужчина о вас думал, и у него планы очень серьезные. Он хочет, чтобы вы его приняли, выслушали. Он э, хочет с вами помириться. У него есть это в планах. И э, все тузы, девочки. Три туза вышли. Три туза, что будет новое начало. И карта мир. Да, то, что он планирует, у него и в планах это есть. Он это думает и ночью, и днем. И не, даже не может на одном месте сидеть, потому что он хочет вам предложить что-то новое, какое-то новое начало. Это нам сказали три туза и карта Мир, новое начало. Здесь примирение будет. Если у вас девочки нет отношений, никого нет, так к вам спешит такой мужчина для и, и, и это не надо долго ждать к вам спешить такой мужчина. Так, берем второй вариант. Кто девочки загадал себе здесь верховная жрица? Что-то тайна, тайна, тайное. Мужчина не хочет говорить. Это тайна. Ну попробуем, попробуем. Не хочет разговаривать. Мужчина говорит: я не хочу тайна. Но посмотрим. Верховная жрица вышла. Притаивает свои чувства, свои мысли. Закрылся мужчина. Закрыт. Но попробуем. Скажите нам, пожалуйста, откройте, что он думает о женщине или не думает. Закрылся очень. Много тайн у этого мужчины, и он их не хочет выносить. Обнуление. Обнуление дурак вышел потери он не хочет говорить о своих на данный момент чувствах он хочет жить по-новому дурак обнуление потому что у него было много потерь пятерка пентаклей у него на данный момент нет никаких не ни чувств потери во всем. может быть даже потери он же император он же император, там вышла, видите, верховная жрица, он не хочет говорить о своей прошлой жизни, информация закрыта, поставил точку, а сейчас он вышел сам император, может быть, что был женатый мужчина, расстались с женщиной, кто смотрит на меня сейчас на него так он говорит я обнулился, у меня было много потерь я не хочу говорить о прошлом, прошлое позади <coughs> я хочу новое начало я хочу в своей жизни все, все поменять я император и я умею собой совлад... совладеть и не хочу возвращаться к прошлому. Я выстра... выстраиваю свою жизнь опять понемножку, понемножку. Я это умею, я понемножку буду выстраивать. И у меня новое начало, я сам император. Я знаю, как этому опять прийти к чему-то новому. Что еще? у меня было разбитое сердце, мне было тяжело Девочки, я думал, что это моя звезда, где я был, ну, здесь больше семейные, здесь семья рассталась, было больно, было тяжело, м могло быть и треугольник девочки, и девятка кубков, что это семьи, мне было больно, мне было тяжело, у меня было кровило сердце, я думал, что это, да, моя мечта, что это моя судьба, но не там-то было, Все, и я больше говорить о, о, об этом не хочу я больше говорить об этом не хочу я возвращаться в прошлое не хочу у меня есть новые новое начало и я знаю что я могу с этого выйти <coughs> О, то что я говорила я знаю я могу с этого выйти я буду на своем коне у меня будет я, мне никто не собьет мою корону императора мне никто не, а на данный момент я один. Мне комфортно одному. Я буду дальше продвигаться. Вот такой. Закрылся в себе. О прошлом не хочет говорить. И говорит: мне корону никто не собьет. Я опять встану на ноги. У меня, я знаю, как это делать. Туз пентакли. У меня и деньги будут. У меня будет все. Я на коне. Я никому не дам сбить свою корону императорскую, я не буду никого, ни перед кем унижаться. На данный момент я один, и девятка Пентакли, мне комфортно в этом, я буду зарабатывать деньги. У меня есть все возможности хорошо и повеселиться. И провести время мне на данный момент комфортно, так как на, на том, что я есть. Я радуюсь жизни, солнце. Но ну, здесь мужик не парится. Здесь мужик вот так. Будет новое начало. У меня будет новое начало. Паш Кубков, у меня еще будет любовь. У меня еще будет любовь. Я буду потихоньку-потихоньку идти, я никуда не спешу. Я надеюсь, что я еще буду любимым мужчиной в каком... В... женщины. Я надеюсь. Вот второй вариант такое. Мужик не очень э, парится этот, не очень страдает, даже не хочет говорить ничего о своем прошлом. Он хорошо стоит на своих двух, и он говорит, я выйду, было тяжело, но я выйду с этой ситуации, я же император, я сильный, но ни под кем я прогинаться не собираюсь, на данный момент я один, никуда я не спешу, мне комфортно в этой ситуации, в одиночестве, у меня есть все, я не очень топарюсь. Но придет время, что я буду все-таки любим, любимый мужчина? Так, девчоночки, вот такое. Теперь давайте будем смотреть э, третий, да? Третий вариант. Что здесь у нас? Третий вариант. Что здесь у нас? Думал ли. Мужчина сегодня о женщине, которая третий вариант хочет посмотреть, думал ли этот мужчина о ней сегодня сегодня и что он, если у него какие-то планы, думал ли, думал ли мужчина сегодня о женщине? которая его смотрит. Третий вариант. Девочки, как я и сначала говорила, одну минуту думал, на другую уже некогда было, может, на работе, скорее всего, потому что двойка Пентаклей, такой э, немножечко несбалансированный у него день сегодня. И были мысли, да, пролетали мысли, Пролетали, конечно, мысли, но э, был занят, что еще чем-то, о чем-то еще он думал. Если на работе, то, конечно, о, скорее всего, о работе что-то там думал, потому что это двойка Пентаклей, это рабочая карта. Так, что еще думал ты, что ты думал? Я думал, думал о начинании чего-то нового, по кубков, Хотелось бы, да, начать все сначала. Мне не выстачает ласки, мне не выстачает любви, мне не выстачает эмоций. И ну, я такой немножечко вот скован весь, зажат весь. Как будто ничего плохого и нет возле меня но какая-то такая очень скованная ситуация, немножечко такая некомфортная. Ну, конечно, я думал, я думал об здесь карты такие, что да, думал. Но больше думал, как вот я говорила, думал и о своей женщине, которая его смотрит на третий вариант. Но еще он сейчас на работе больше он думал за работу, за денежку, потому что вышла четверка пентаклей, восьмерка пентаклей. Я на работе у меня некогда. Конечно, пробегали по пажу кубков пробегали мысли, хорошо бы было, хорошо бы было вот связаться и какое-то... Э, э, эмоциональное слово по услышать от этой женщины чтоб она меня пожалела чтобы она мне сказала как она меня любит и тут переключка ну то что нам вот и сказала двойка пентаклей сначала переключка на работу пошла да но все же таким мне нужно заниматься своей работой не в кайф моя работа мне в кайф восьмерка пентаклей мужчина на работе занимается делами что еще Ну, здесь был уход конечно здесь был уход здесь был уход он говорит э, это говорит да мы расстались я отстаивал свою ситуацию я не хотел чтобы меня зажимали в тиски я хотел свободы э, Я отстаивал свою территорию перед королевой Жезлов. Женщина неплохая, хорошая, она мне нравилась, она очень сексуальная, нам было в паре неплохо, но я... Но я и отстаивал свою территорию. И вот не могли мы друг друга понять. Десятка мечей. Мы расстались. Потеря, я потерял эту женщину. Мы расстались. Был уход. Или вы от него ушли? Может, надоело. Так, а что ты хотел? <как> Я бы хотел, да, я бы хотел хороших, новых, здоровых отношений, но м -м, не так быстро, не так быстро, да, я планировал. И планирую я планировал и планирую девочки карта мир вышла рыцарь кубков и император да я на будущее планировал что мы будем вместе я люблю ее я хочу чего-то я в будущем хотел ей сказать это ну, нужно было подождать. Я хотел сказать, что я тебя люблю, я хочу с тобой семью, я хочу твоим быть мужем, я хотел этого, но это очень все произошло быстро. Если девочки меня смотрят, что это муж, если это муж, так он думает вернуться к вам девочки он думает карта мир рыцарь кубков и император если это ваш муж он себе в планах планирует в планах прийти признаться что все-таки он вас любит и чтобы вы начали все заново у него это есть на будущее но он говорит, вот, была немножко давка от моей королевы, и было, я должен был защищаться, защищать свою территорию. Ну и, наконец, у нас был разрыв, уход и потеря, да, и потеря, и потеряла эту женщину. Но я, у меня есть Планах, что по миру у нас будет новое начало, что я приду и предложу ей, давай все ж таки будем вместе, я тебя люблю, я хочу быть твоим мужчиной. Если у вас, девочки, нет никого, надо уже много-многое время, так к вам придет мужчина своим сердцем, своим кубком. То у вас начинается новая жизнь если так так у вас начинается новая жизнь по карте мир и у вас на пороге рыцарь кубков любимый мужчина будет любимый мужчина что впоследствии будет вашим императором будет вашим мужем будет вашим мужем у вас и десятка кубков у вас будет семья да девочки у вас будет семья вот здесь такое. Если вы разошлись, и это ваш муж, да, у него сегодня была такая мысля, но он в работе, на работе, долго думать он не, не, не мог. Но в планах тоже есть, чтобы к вам явиться и поговорить. Новость вам сказать, предложить новое начало. Я же ее муж... Я же ее император предложить свое сердце, и чтоб начать все сначала. Так, девочки, давайте четвертый вариант, что нам откроет, что мужчина, думал ли сегодня о вас, и что у него в планах насчет вас? Думал ли сегодня мужчина о вас? И что у него в планах? Возрождение, девочки, высший суд. Поздравляю, если эта карта выходит с самого начала, если вы в каких-то размолвках, если вы на данный момент сейчас э, на расстоянии, высший суд – это 100%, что будет воссоединение, возрождение ваших отношений. Четвертый вариант, я, если этот человек вам дорог, я вас поздравляю, вы проходите трансформацию, вы все обдумаете с вашей стороны, с его стороны, и здесь пара, отношения возобновятся. Здесь даже можно уже и не раскладывать карты, потому что высший суд, это, это высший суд, это возобновление, это очень интересно. Очень весомая карта. Это очень весомая карта. Старший Аркан и Высший Суд. Это возражение вашей пары. Ну, все ж таки, давайте посмотрим. А думала ли, какие мысли у него сегодня у вас, э, о вас были? Ну, то, что я говорила, это даже не надо было брать карты. Сила, Дурак и Шестерка пентаклей. Да, вы прошли это, это должно было у вас случиться, это даже и не от вас было зависело, нужно было такое. Была у, э, у вас полоса э, испытаний у некоторых, да, это Всевышние хотели вам дать испытания, как вы себя поведете, как вы в будете жить, э, будет ли у вас сила выдержать это все, карта сила говорит нам, девочки здесь... Три аркана первых вышли старших. Суд, сила, дурак. Нужно было это. Это Всевышние вам Это как рок судьбы было. Что нужно было вас развести, чтобы потом посмотреть, есть ли у вас сила, нужны ли вы друг другу, есть ли вас сила выдержать с его стороны, с вашей стороны это, и э, обнулиться, и... По дураку обнулиться и жить друг для друга помогать друг другу шестерка пентаклей потом идет очень хорошая карта что действительно вы друг другу нужны вы ему он вам вы друг другу вы друг друга дополняете вы не можете быть врозь вы друг друга дополняете. Это Всевышние силы увидели. Да, эта пара должна все-таки быть вместе. Она, э, они друг друга дополняют. И они э, уже выстояли этот, э, mm. этот урок. Они прошли этот урок. Вот и будет вас, опять сведет вас судьба. Ну, он будет, если еще, если он, он ваш, даже если он ваш муж, так вы будете вместе. Ну, здесь даже нечего, к бабке не ходи. Вот, он ваш муж, и вы будете вместе. Все, здесь даже нечего и говорить. Потому я и сразу и вышла карта суд. Здесь можно было и даже и не тянуть, потому что вот такое. Вот такая ситуация. Девчонки, которые не имеют вообще пары, к вам идет такой мужчина. Вы прошли трансформацию, вы очистились, вы набрались силы, вас испытала судьба. Вы обнулились. Все вам идет в помощь, чтобы вам помочь. Мужчина, император будет вашим мужем вот такое справедливость это по это вам подарок от всевышних это по справедливости и этот император возьмет вас в жены справедливость законный муж ваш будет он будет ваш законный муж и он вот-вот на пороге, девочки. Рыцарь Жезлов. Он уже у вас на пороге. Он, это не надо долго ждать. Он уже у вас на пороге. Девочки, четвертый вариант. Замечательно. Поздравляю вас. Удачи вам. Очень хороший подарок от судьбы, от Всевышних. Всем, кто смотрел на четвертый вариант... Пусть будет так. Удачи вам в личной жизни. А мы давайте приступим к последнему, пятому варианту. Пятый вариант. Думал ли мужчина сегодня о вас? Женщина, девушка, которая загадала пятый себе, выбрала вариант. Скажите нам, пожалуйста, думал ли ее партнер сегодня о ней? И его планы... По отношению к ней, его планы по отношению к ней, и думал ли он, было ли в его мысли, пробегала ли мысль в его голове сегодня о ней, вспоминал ли, вспоминал ли он сегодня о своей женщине, кота которая его смотрит, которая смотрит этот вариант. Семерка Пентаклей. Но мужчина сейчас на данный момент в работе, денежку зарабатывает. Больше у него ударение на работу, на деньги на данный, на данный день. А думал ли ты о своей женщине? Да, думал и хочет встречи. Да, думал и хочет встречи. Да, она моя самая дорогая и самая любимая. Вышел сам император, звезда, рыцарь Жезлов и королева кубков. Да, думал, она, меня, она у меня не выходит с головы. Она мое она, она солнце, она моя звезда. Я хочу... К ней я хочу к ней но ну, пусть она немножечко подождет я уже на коне я уже рвусь к ней я не могу без нее она самая дорогая самая любимая самая хорошая моя моя девочка она сам очень красивые карты девчонки очень красивые карты она мой мир она она она моя жизнь, эта женщина моя жизнь. У меня очень много планов, у меня очень много планов. Но мужчина немножко, девчоночки, мужчина такой немножечко, может быть, что он работает врачом или в органах, юрист, может быть, адвокат у милиции, с, с металлом работает, может быть. И он немножечко так, ну, ну чтобы был ревнив, очень ревнив, справедлив, очень справедливый, ревнивый. Он хочет, чтобы его женщина только его была женщина. Чтоб вместе думали, вместе шли вперед, чтоб никуда, никуда она ни на кого не смотрела, только на него. Он это не потерпит. Он не потерпит, если он разочаруется в своей женщине. Он не потерпит. У некоторых, что может, был, раз, был, был разрыв, был разрыв, у некоторых проиграется, был разрыв, в состоянии повешенного, но он не может уже. Он будет выходить, девчонки, на связь. Он будет выходить по восьмерке. Жезлов, его распирает. Он хочет, там вышел рыцарь жезлов, сейчас восьмерка жезлов, шестерка жезлов. Он рвется, прям жезловая карта. Он летит к вам. Он уже хочет вас видеть. Может быть такое, что мужчина где-то на заработках, или может мужчина где-то на вахте у некоторых, что вы не вместе, Мужчина где-то на заработках, или может мужчина где-то на вахте у некоторых, что вы не умеете, может такое быть, так он, он уже не может дождаться, когда он, он очень хочет вас увидеть. Очень. Он не может без вас. Все жезловые карты здесь вышли. Он говорит, ну, самая дорогая, самая любимая. Если кто-то немножко что-то расстался, может, под как конфликт был, потому что здесь немножко есть и повешенный, у некоторых проиграется пятерка кубков, разочарование, повешенный, все равно вот накрывает эти две карты, накрывает восьмерка жезлов. Он хочет к вам, он хочет с вами встретиться, он хочет вас увидеть, он хочет с вами поговорить. Так, что ты хочешь предложить этой женщине, что тебя смотрит? Что ты хочешь предложить? Что от тебя ждать? Ну, она моя императрица, ну что ждать? Она моя жена, она моя женщина. Что ждать? Вот это пусть и ждет, что она моя. Там он первый вышел, император. Она моя, чего ждать? Нечего ждать. Она знает, что она моя что я буду еще говорить она мой мир она моя моя жизнь она моя все нечего ждать нечего ждать она сама знает вот такое девчонки нечего ждать император приказал ничего бы там себе не крутите не вертите он сказал чего ждать ничего не ждать она же моя жена все она моя судьба и она моя жена Вот такое. Так, девчоночки, так, Марина. Так, э, расклад я, девочки, закончила. Давайте вот э, Марина хочет спросить, э, какое событие у нее на пороге? Марина, какое событие у тебя на пороге? Марина, Марина, Марина. Маришка, Марина Маришка, какое событие этой женщине на пороге? Какое событие на пороге? Скажите нам, пожалуйста, какое событие на пороге у Марины Маришки. Так, возьму три карты. Первая, вторая, третья. Какие события у Марины на пороге? Так, тройка пентаклей, повешенный и фортуна, колесо фортуны. Так, смотрите, Марина, здесь вышла вот тройка Пентаклей. Да, вы старались, вы работали, вас уважали, но пошла какое-то пошло разрушение. Вы все вы разрушили, или вы, или так получилось по судьбе. Вы получились, что вы сели в подвешенном состоянии на данный момент, вам ничего не клеилось, ничего вы не хотели, не хотели делать, разочаровались. Вы превратились в королеву мечей, вы очень что-то нервничали, очень много э, отсекали от себя э, и... И, и были во всем разочарованы. Может, к вам пришли с мечом, и вы вот такая стали, холодная, холодная женщина, холодноватая. Вы знали уже, как делать отпор, вас обидели были. Ну и вы сказали, кто ко мне с мечом. Ну и я буду то же самое делать. Хватит, я, я тоже знаю себе цену, и я не позволю, чтобы мной манипулировали. Ладно. И вот колесо фортуны колесо фортуны уже на вашей стороне вы выходите вам вот. и э, и верховная жрица колесо фортуны в какую сторону не понятно потому что верховная жрица говорит еще пока закрытая информация так, давайте возьмем другую колоду. Это сказала, что не будет отвечать. Закрытая информация. Давайте возьмем колесо года. Да, колесо фортуны уже на вашей стороне, но пока еще не хотят открывать. Верховная жрица сказала закрыто. Закрыто. Еще рано. Еще рано. Да, колесо уже поворачивается. Поворачивается. Но... Закрытая информация. Так, скажите нам, пожалуйста, колесо года, таро колесо года. Что у Марины, Мариши, Марины, Мариши, что будет в ближайшее время? Как у, какой, какая, какая здесь нам не хотят выдавать гид по таро? Скажите вы нам, пожалуйста. Вы закрыты, потому что вы закрыты в данный момент. Вы еще не вышли. Девятка, вот-вот. Ну, так я говорила, это колесо уже поворачивается в вашу сторону, но вы еще не вышли. Вы еще в девятке. Вы еще закрыты. Вы, вот как здесь вышла повешенный королева мечей, э, что вы вот э, стали в позу, и другая колода говорит, пока закрыта. Вы закрылись пока. Еще вы не готовы упустить что-то новое, пока вы не освободитесь от этих страхов, вы не доверяете, уже и людям не доверяете, и никому вы боитесь, вы закрылись от всего мира, пока вы не выйдете с этой девятки, вот колесо фортуны пришло к вам, оно уже на пути у вас, на пути, но вы пока еще не упускаете, поэтому и нам видите, как карты говорят, колесо уже на пороге у вас, но еще закрытая информация, почему закрыта, я взяла другую колоду, потому что вы еще не готовы упустить что-то новое, вы закрыты, вы закрыты на данный момент еще. Нужно выходить вам с этого, нужно вам с этого выходить, и у вас будет новое начало. Вы можете это сделать уже. Вы это можете это, это сделать, вот вышла принцесса Пентакли, вы уже можете вот понемножку с этого выходить за стоя. Вышла принцесса Пентакли, вы будете хорошо себя чувствовать, вы будете хорошо на работе, у вас будет денежка, все у ваших руках, у вас будет и пара, у вас будет новая любовь, вас будут ценить, вас будут любить. К вам придет новые отношения, новая, если нет работы, новая работа, что вас увидят на этой работе, будут ценить, вы будете любить свое дело. Ну вот такое, ну нужно выходить, нужно выходить, Марина с, с девятки мечей, нужно, дорогуша, выходить. Так, завязались новые отношения на работе. Перейдут ли они в серьезные? Наверное, уже никому. Серьезные, наверное, уже никому. Здравствуйте, они везде треугольники мельщатся. Так, Лина, сейчас посмотрим. Давайте Анхелина, Анхелина, Анхелина, давайте посмотрим, будет ли продолжение с вашим романом на работе. Будет ли продолжение с романом на рабочий роман? Служебный роман на работе. Будет ли продолжение с этим мужчиной? Ангелина, будет ли продолжение? Будет ли продолжение? Будет ли продолжение ваших отношений? Будет ли продолжение ваших отношений? Будет ли продолжение вашим отношениям? да будет но на данный момент еще закрыт. Он, он мужчина немножечко так держит оборону держит оборону свою держит свою оборону или подождите подождите подождите Он, девочка, Ангелина, мужчина держит оборону, держит немножечко вас так на расстоянии, потому что, потому что у него что-то, ну, здесь так карты дают, что у него есть жена, и ему хорошо в семье, потому что семейная, вот, комфортная. Королева Пентаклей, Солнце и, и четверка жезлов. И четверка жезлов. Видите, что может быть такое, но в семье, в семье у него немножечко что-то не лады. Что-то не лады. И вот он, ему нужна женщина, он завел немножко себе роман. Но впоследствии, что вас ждет впоследствии с этим мужчиной? Что вас ждет впоследствии с этим мужчиной? Он очень скрыт, очень зажат. Да, он будет с вами, он будет вам что-то предлагать, будут такие отношения, что не будут развиваться, и вас будут они тяготеть. Вам, вам будет больно в этих отношениях. Вам в этих отношениях будет больно. Вы будете только следить, не доверять. Вот у вас будет некомфортная ситуация у вас. Он будет, он будет наведываться, будет вас вызывать на свидание, на что-то вот такое, но э, у него кто-то еще есть. Может быть, что он скрывает, честен ли он с вами. Девочки, ну смотри, <coughs> у него есть жена, у него есть семья, <coughs> ой, аж закашлялась. <coughs> у него есть семья, у него есть жена. Вот я говорю, он, наверное, там немножко что-то поссорились они, и он на стороне себе кого-то хочет. Так, никто ничего не пишет. А может быть, может быть, что бывший выскочил, потому что вот, вот такое, но он будет наведываться, он будет что-то, может быть, что бывший, потому что вышло, что как будто в семье, семейный, что то значит вы его жена, что он немножко сейчас отогораживается, он вас видит как своей женой, потому что может вышло и прошлое, видите. Он бы хотел с вами наведаться, но, но там ничего, ничего не получится. С, с бывшим ничего не получится. А что не выдает? Пока не выдает, видите, нового. Новые отношения. Видите, вышло прошлое ваше. Так. Сегодняшний. Ангелина, сегодняшние, сегодняшний мужчина. Она хочет посмотреть, что сегодняшнее его ее знакомство, для чего оно приведет. Для чего оно приведет? Новое знакомство. Новое начало. Ну да. Ну да, здесь новое начало. Да, смотрите, Паж жезла, мир, девятка пентаклей, четверка пентаклей. Ну да, да, здесь будет продвижение по Пажу жезла. Вы будете идти вперед. Да, он бы хотел с вами нового начала, мир не возрождение, а идти по жизни с вами. Для чего? Для комфорта и стабильности, чтобы у вас было благополучие и стабильная ситуация. Вот эта колода выдала. А вот, видите, таро колесо года показало бывшего, что он будет вас еще наведываться, цеплять вас. Так, девочки, что еще? Все, тогда хорошо, до новых встреч, всего вам хорошего, до свидания. Марина, в направлении, ну видите, вы вчера меня спрашивали, или у вас есть магические способности, да, у вас есть, но будьте очень осторожны, чтобы вы себе не навредили. У вас есть, есть и очень большие, очень большие, но не делайте только чего-то плохого. Не делайте только чего-то плохого. Так, Марина. Верховная жрица, смотри, Марина, выходит, закрытая все информация. Ты очень закрытая. Или ты закрытая, закрытая, или у тебя защита огромная на тебе есть. Не открывается, видишь? Не открывается информация, жрица, говорит, закрыто, Или у тебя очень защита большая на тебе. Может, ты чистилась, может, ты сама себе поставила защиту. Карты не открывают. Ну опять вышла принцесса Пентаклей, король Жезлов и королева Мечей, что ты строга, ну к, к своему королю очень. Ты очень настроена как-то э, воин. Ты женщина воин сейчас. Ты женщина воин. Будь немножко послабее. Ну вот-вот-вот здесь и карты выдают, вот здесь и карты, все закрыто, и верховная жрица, и верховная жрица. И там показала, что да, ты закрыта, я тебе это и говорила. Ну вот здесь вышла на этой колоде опять, опять мечевая, ты выходишь как королева мечей. Мечевая, ты очень, э, ну как снежная королева, как будто льдинка сейчас у тебя в сердце, льдинка. В отшельниках, в отшельниках ты, ты закрыта в отшельниках. Нужно еще подождать, чтобы ты остыла. Или это была обида на мужчину, так тебя зацепило, или что, и все карты вот говорят, что нужно немножко подождать, нужно остыть, нужно оттаить, чтобы твое сердце оттаяло. Занимайся больше сейчас собой, но не магией и ты возродишься нужно подождать ты пройдешь этот урок кармический нужно подождать и высший суд ты ты отойдешь оттаешь так девчонки хорошо до новых встреч